Здорово, зрители психфака Немиркин! Прежде чем мы начнем, мы хотели бы поблагодарить вас за любовь и поддержку, которую вы нам оказываете. То, что вы делитесь нашими видео и ставите лайки, помогает нам выполнять нашу миссию – делать психологию более доступной для всех. И мы очень благодарны вам за это. А теперь давайте продолжим. Каковы отношения между вами и вашей матерью? Возможно, вы заметили, что в ваших отношениях что-то не так, но вы не знаете почему. И из-за этого вы задавали себе вопросы и гадали, это вы что-то делаете или это она что-то делает знакомо. Дети нарциссических родителей проходят через всю свою жизнь, чувствуя себя растерянными и потерянными. И в поисках любви, которую они так и не получили из дома, они ждут от своих матерей заботы и поддержки. Но когда они имеют дело с нарциссическими матерями, они не получают той любви и поддержки, которую должны оказывать здоровые родители. Нарциссизм – это одно из самых популярных слов которые часто используются в области психического здоровья, в литературе и социальных сетях. Так как же нам узнать, что наши собственные матери страдают нарциссизмом или просто являются матерями? В этом видео мы обсудим 10 признаков того, что у вас может быть нарциссическая мать. Сразу оговорюсь, что данное видео предназначено исключительно для образовательных целей и не ставит диагноз или предполагает, что ваша мать является нарциссом, потому что вы узнали некоторые из признаков в этом видео. Если вы чувствуете, что ваша мать проявляет нарциссические черты и вам кажется, что вы не можете поговорить с ней об этом, мы советуем довериться кому-то, кому вы доверяете, или поговорить с человеком в профессиональном качестве, таким как терапевт или специалист по психическому здоровью. Давайте начнем. Первое: Она рассматривает своих детей как трофей или пешки. Вы когда-нибудь чувствовали, что ваши достижения используются вашей матерью для демонстрации своего статуса и своих способностей? Нарциссическая мать рассматривает своего ребенка как продолжение себя. Печальная правда заключается в том, что единственное, что волнует самовлюбленных матерей – это то, как другие видят их через их детей. Поэтому, когда ее ребенок совершает какую-либо ошибку на публике, она принижает его. Нарциссическая мать будет полна похвалы, когда вы заставите ее выглядеть хорошо, гиперкритично и осуждающе, когда вы заставите ее выглядеть плохо. И что самое страшное, она знает, где больно и часто не принимает этого внимания, прежде чем делать замечания в ваш адрес. Если у вас есть братья и сестры, она будет натравливать вас друг на друга, чтобы получить больше контроля. Золотой ребенок – это тот, кому она больше благоволит, исключительно из-за того, как хорошо она выглядит в глазах окружающих. Если она видит в вас козла отпущения, она будет возлагать на вас свину за все и даже эмоционально отвергать вас, потому что вы заставляете ее выглядеть плохо. Второе. Ей нравится держать все под контролем. Злится ли она, когда вы не соглашаетесь или не делаете того, чего она от вас хочет? Пытается ли она заставить вас чувствовать себя виноватым за то, что у вас есть свои интересы, хобби, желания и мнения? Матери с нарциссическими чертами характера любят полностью контролировать все аспекты жизни своих детей. От друзей, музыки, одежды и привычек. Номер три. Она использует манипуляции, чтобы получить то, что хочет. Попытки самоутвердиться приводят к тому, что ваша мать вызывает у вас гнев, отторжение и враждебность. Манипуляция – это ее игра, и часто она играет в нее хорошо. Она будет использовать чувство вины, эмоциональный шантаж, чтобы заставить вас и всех ваших братьев и сестер танцевать под ее музыку. Она не ценит ваши попытки индивидуального подхода, поскольку это означает, что вы будете менее доступны для удовлетворения ее потребностей. Номер 4. Ее любовь скорее условна, чем безусловно. Как уже говорилось ранее, нарциссическая мать заинтересована в том, как вы и ваши достижения отражаются на ней. Однако, с другой стороны, она может даже ревновать. В результате она может использовать любовь как способ поощрения и наказания. Нарциссические матери знают, что самое мощное оружие в борьбе с детьми – это их любовь. И это одна из причин, почему дети нарциссических матерей часто становятся перфекционистами в ошибочной попытке завоевать любовь матери. Номер пять. Она часто уводит разговор в сторону, чтобы сосредоточиться на себе. Вы когда-нибудь пытались донести до своей матери какую-то проблему или вопрос, и чувствовали, что она вас просто не слушает? Чувствуете ли вы, что вас не ценят в вашей семье? Нарциссические матери возьмут контроль в свои руки и изменят направление разговора, чтобы сосредоточиться на себе. Номер шесть. Ей не хватает эмпатии. Поскольку они так сосредоточены на себе, нарциссические матери не способны сочувствовать своим детям. Скорее всего, она не одобрит ваши чувства, поскольку в ее эмоциональном сознании очень мало места для этого. Нарциссы эгоцентричны и считают, что весь мир должен вращаться вокруг них. Если они сделают что-то, что расстроит вас, нарцисс не признает своих ошибок и не успокоит вас, потому что считает, что не может поступить неправильно. Номер семь. Она непредсказуема. Вы никогда не знаете, в каком положении находитесь со своей матерью. Нарциссы часто проявляют повышенное внимание и доступность. Она может осыпать вас лаской и вниманием, когда ей что-то от вас нужно, и игнорировать вас, когда у нее все хорошо. Это также известно как бомбардировка любовью. Номер восемь. Она хранит обиду. Держит ли ваша мать обиду на что-то, что произошло несколько дней, месяцев или даже лет назад? В случае с нарциссическими матерями это, как правило, длится долгое время, и нет никаких признаков того, что это будет прощено или забыто в ближайшее время. Это происходит потому, что у нарциссических матерей быстро формируется менталитет жертвы. Ей свойственно манипулировать другими, что включает в себя внушение вам чувства вины за ваши прошлые ошибки, чтобы получить то, что она хочет. Номер девять. Она эмоционально неустойчива. Еще одна ключевая галочка при рассмотрении нарциссизма – непостоянство характера. Матери с такими характеристиками имеют очень низкую самооценку под своей крикливостью и становятся слезливыми, отчаянными и манипулятивными, если встречают постоянное сопротивление. И номер 10. Она никогда не захочет вас отпустить. Говорила ли ваша мама когда-нибудь что-то вроде «ты не можешь меня бросить» или «я тебе нужна»? Все родители знают, что их дети вырастут и в конце концов покинут гнездо. Однако нарциссическим матерям бывает труднее отпустить ребенка. Созависимость в отношениях – отличительная черта людей, страдающих нарциссическим расстройством личности. Поэтому нарциссическая мать может держаться за своего ребенка как можно дольше, даже до зрелого возраста. Она будет использовать любую тактику, чтобы заставить его чувствовать себя зависимым от нее. Относились ли вы к какому-либо из этих признаков? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Помните, что нарциссические черты могут быть симптомами расстройства личности. Однако это не означает, что все, кто проявляет эти признаки, являются нарциссами, или что у них может быть расстройство личности. Если вы чувствуете, что ваша мать может быть нарциссом, пожалуйста, поговорите с тем, кому вы доверяете, поскольку это может быть трудной проблемой не только для вас, но и для вашей матери и окружающих ее людей. Если вы нашли это видео полезным, пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь им с теми, кому оно может быть полезно. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на значок уведомления, чтобы получать новые материалы. Большое супер спасибо за просмотр и до скорой встречи!